Я хочу записать видеообращение к товарищу Залужному от Совета матерей Российской Федерации. Что же это такое происходит, товарищ Залужный? После вашего контрнаступления, я извиняюсь, неизвестно, что происходит в вашей армии. Нам звонят наши сыновья и говорят, что вы их садите всех на бутылку. У вас совесть там вообще есть или нет? Вы, вы понимаете вообще, что, что это такое? Это же вообще не гигиенично. Вы понимаете, что вы должны обеспечивать каждому отдельную бутылку. Потому что если вы думаете, что у вас это все вот так сойдет с рук, то это не так. Мы обратимся в ВОЗ, Министерство здравоохранения и МАГАТЭ. Бог не Тимошка видит немножко, понимаете. Мы собрали все документы, у меня все документы на руках о том, что у вас там полная антисанитария. Вы понимаете, садить на одну бутылку 30 человек, это как это вообще? Вы бы хотя бы ее там кипятили или как, или дезинфицировали каким-то образом. Если у вас нет возможности предоставить значит, каждому нашему русскому солдату бутылку, значит мы собрали материнский капитал с другими матерями и мы вам отправляем бутылки в помощь. Также мы просим, чтобы вы составили документ и подписали его со списком людей, которые вам отправили бутылки для того, чтобы мы могли здесь получить по килограмму пельменей.